Готова? Да. Зовешь? Да. Привет. Пузырк! Пузырчек! Пузырк! Так-так-так! Пупсик! Ай, молодец! Молодец, сынок, молодец! Молодец! Иди играй! Да! Пупсик! Что, почеп, пацап, по-сып, На-на-на-на-на-на-на!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 Молодец. Молодец. Молодец. Молодец. Умник. Молодец. дай дай дай, дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Ну, Кузи, не мешай. Ку Кузи, не мешай. Кузя. Кузя! Дай, дай, дай, дай. Пишет, к вам, по-моему,